Ну что, всем привет, продолжаем Сталкач, Аномали, плюс Экспедиция 2.2.1 Ссылка на скачивание в описании, плюс э, видеоинструкция тоже будет в описании Всем приятного просмотра Сейчас мы тут находимся в рыжем лесу Вот И у нас там квест чем, кстати, сразу о двух персонажей завалить там нехорошего человека А он сразу съебывать Так Подожди-ка, давай-ка я еще музыку потише сделаю, да? Уже на меня никому там сейчас не выскочит, нет? Ну, короче, идем. Что-то там звуки, блядь. Там бюрер. Пышь, нехороший ты человек. Отдай оружие, блядь. чем мне с тобой воевать. Ты ж не разломал мое оружие, нет? Воз не разломал. И костюм мне, блядь, попортил. наркоман Нахман хренов. С косяком там ходит. А, давай лутаться, я не знаю, в смысле, чиниться. 90. Ух ты ж! Химера, серьезно, блин. Ой-ой-ой. А -ой -ой. тут стрял, походу. Хорошее начало серии, да? Так, давай опять музыку поменьше сделаю. Что, здесь такой хороший автобус находится? Так, ну и где тут? Бюрер. Как бы не тут так пройти. Чтобы не отвлести. Я, короче, я не знаю, я поселился в этом автобусе. Ладно. дадут мне тут поселиться. Слушай, а я смогу просто пробежать, блин. Все, валим, валим, валим, валим, валим, валим. он меня бросается какими-то какашками Включу, ну его нафиг давай как сейф еще откатимся с главного схеме его не наглаться тут мама а тут у нас правосиси обитают аномальные я тут специально встал чтобы это спины не выглебсти надеюсь, все нормально видно. Все, так срезал скота, так опять, по музыка на все играет. и нормально. Все, давай-ка дальше. А с тем там, блять, война. Так, ну я правильно я иду. И моя цель там вот чуть-чуть дальше. Вы кто? Ты кто? Ты свой, блядь? Ты ж монолит? Ты монолит? Ты, блядь, кто? Я понять не могу. Вы можете, блядь, кто? Вы чьих будете? Нет, это стал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 указано уничтожить защита интересов сидорович ну короче просто лутаемся сейчас там за меня его убили нет свободный вообще а еще на продажу сейчас пойду отнесу там этому леснику все вроде больше у них ничего интересного прям нету Постоянно война у них там идет. Игруст, конечно, дело такое, так а я хотел уже костюм подлатать, да? У меня он сколько 93 три процента. Тюбик клея на 90% готовый. И что? Так, 95. Мне какую-нибудь... Постой, швейный набор. Э, нет. Давай нашивку у кого? Военных. И пушку почистить. Тоже с нашивкой военных. Хм. Так, ну давай еще телекалашников почищу. Так, 95, а вот так 100%. Ну давай уже пряжку, пря пря пряжку, кажется, использую. Э патроны испорченные там. Здорово, лесник привет а, прикупить чего ну, да и патроны нужно я отдам вот это забегай. так ну и все получается что что такое насадка пбс для маузер 48 98 так подожди мне вот это вот надо фигня Ага. Надо еще спрашивать, у него разрешение, чтобы воспользоваться инструментами, да? <кười> <кười> так, что у тебя тут? А у меня все, все равно перегруз, да? У меня все равно, мать его, перегруз. А чем мне так тяжело весит? Патроны, что ли, эти? Нафиг. Нафиг? Нафиг? Нафиг? Нафиг. Так, а ты не можешь ставить эту пластину себе, не? Может. пусть боится а? что мне не сильно то и нужно ну, похаваю немного <свят> А мне все нужно тут еды немного ну подробно может конечно же ну вот так хотя бы не, я что-то я наверно слишком за дофига стволов может тягаю так, ладно, мне тут до второй цели добраться как-то можно отсюда. А, папа, па пам Заброшенный госпиталь. Врыжелес. Мертвый город. Тебе там вообще как попасть? Или маск? Ты в ремаске находишься или что это за локация? Хм. Из обрушенного госпиталя? в Лиманск. Ну, в риманске получается. Или нет? Ну, Как-то тут немного странно. локация расположена, Да ладно. Мне только что дождаться, что пока он там не будет. Но ну, нужно мне локации. Ладно, как пойдем, короче, отсюда.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 Реально, слышите? Просил старшего. А, папа-па-па. -па а где тут проводников найти можно? Ну реально так. Ну, проводников тут, конечно, но нав вряд ли я найду. Я нужных мне. Ладно, ну, короче, как шли, так и придем сейчас, да? Ну, давай крик сейф. Просто полно, блин. Мутанты тоже могут быть опасные, типа химер. Нарываться на них вот как-то вообще не хочется. <coughs> Колосос ответил, я тут видел вроде. Правильно я иду, да? Я надеюсь. Ну, вроде правильно. Так, а тут сейчас опять вен вот, сидит, да? Что, может опять его там как-то вдоль заблога? Просто начну стреляться с ним, блядь, прибежит химера, блин. Ну мне так кажется. Бюро-то может не особо-то и страшно, но вот Химера, блин, страшно уже. <кười> <кười> Мне с ней реально только из автобуса воевать. Так, ну что, вроде почти выбрались. <coughs> Опасно тут сейлы делать. чё то кстати, я смотрю, время тут не спешит. А что вроде там отсыпался на базе свободы? И тут, по идее, типа часто оставалось до рассвета. Я какой-то прям ночной рейд не особо хотел идти. Типа взял с запасом, типа там, чтобы самого утра типа пойти. Почему, типа, оно все еще темно, я вот не понимаю. Так, ну чё, в бар пока. Сдать задание. Ну ты в город мне делать нечего. Ну да, просто в бар двигаю пока что. И давай мужку потише делаю тоже. Столктирались, отсюда по уходили. На пойти посмотреть, с кем они там загубаются. О, тут кто-то ходит. Но проблема в том, что иногда непонятно, кто перед тобой. <с orphanages> у них плюс-минус у всех костюмы одинаковые, понимаете? Да типа такой ох монолит или кто-то там еще, блин. А ты понять не можешь, это а перед тобой стал тех, долго весь там или что. И смотрит, чтобы там не привались. А с кем война, пацаны? Мунтантами? Там свобода с долгом уже воюют. <свят> Это братва вообще. Это братва. Это братки. Это братки. Это братки, блять. Ну, там, блядь, сталкер идет, блядь. <свят> <свят> вот ты, блядь, кто? А свободные что они с богатками не воюют, да?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 где одного бляж подстрелил. Вот он. Наемник. Прячь волыну, блядь. Ну спрячешь. А -а да, блядь. Прячь, прячь валыну блядь. Ходит там нахуй. Нехорошие люди. Говорит мне такой. Прячь волыну, блядь, сталки. Ну, почти поближе к бетеру этому. Тут еще какое-то тело валяется. Там валяется тело. Давай-ка тут сейванусь. Воды, воды, воды, воды, воды. И музыку давай, потише. Сейчас, короче, нету этого. Маха тут. Непонятно, блин. Ох ты ж. А тебя, по-моему, я бутывал, да? У ну, тебя такой же калашников, да? Йос 4. У меня соточка. Отсоединить прицел. Так, вот это вот это вот я заберу, да. Я хочу у него этот э, лазер, короче. Он не отсоединяется у него, походу. Жмаха тут нету, блин, больше. <coughs> Наемника. Ну, вроде нету. Либо мы с ним размянулись уже. Ча вон там кто-то, был фонариком светит. Ну, кто там уже, мы уже не узнаем. Че, сейчас доковылять до бара, короче, надо. Ой. Вот, тихо, тихо, тихо. Прям в аномалию чуть меня не заспавнило. А тут ЭКПК-шку можно взять. И давай опять музычку потише сделаю. Так, а мне кому там задание сдавать? Сидоровичу, да? Ну да, Сидоровичу. Ой, какому Сидоровичу, блять? Багману нахуй. Сидоровичу. Вот вечно их путаю, блин. У вас тоже такая шиза есть, да? Путать Багмана и Сидоровича. Ну, хотя, чтобы не спиздеть? Это задание мне, короче, и Сидорович тоже выдавал на этого же. Дядьку. Да. Саша к Сидоровичу мне тоже. Он, короче, и Барману и Сидору насадил. Он, короче, вообще никому не нравится. О, смотрю, что-то у вас там вообще темно, да? Картинки. Ну, Давай, файр возьму в руки. Чтоб немного вам подсветить, что ли. Ну, типа спонтов зачем-то же я его оттаскаю, да? У меня в случае чего подсветить есть фонарик там. Где он был? Где-то я его видел тут. Фонарик. Вот он, фонарик. Потому а что насчет освещения можно в случае чего не переживать. Как тогда, помните, когда выброс был. <coughs> Ебать, что мне с костюмом 5 произошло? 92 процента. Надо ну, до при 70% я тратить пока не хочу. А вот этот вот, 85. А у меня сколько? 92. Жалко, блин. Надо к технику идти, у него покупать какой-нибудь там дешманский клей. <coughs> а что нам мешает, как говорится, да? Мешает нам ровным счетом ничего. Все, давай, это прячь пока. воде освещено у нас. фонариком техником! А, Здорово! А, так. Слушай, у тебя есть чем броньку подлатать, самая дешевая? Вот это, наверное, да, 90%. На два использования. Давай, подойдет. А я тебе что? А я тебе ничего. Что это такое? Подвинутый швейный набор. Десять тысяч. Это в 65%. На. Такое себе. Ну что, кого? Сталтик? Ну давай нашивку. Пользуйся для починки. Давай еще, блин, че. <кл cancelled> ну, на Лигнигадов там только, наверное, могли бы чисто небовцы выдать квест, но ну, мы, наверное, не пойдем. Так, давай еще раз подсвечу сейту. А, у меня уже выбран. Слушай, а я могу поспать у тебя, да? Вот, и что мне мучиться, а? Давай прям до утра. Давай до часиков. Ну вот так вот так больно, я думаю. Будет. Уже светло. Опять выброс был недавно. О, уже рассветает, уже что-то видно, да? Не, все еще ночь. Что-то непонятно. Тут со временем, а. Что, похавать, попить? Давай, похаваешь. Похавал, похавал. Дайте попей. все похавал, попил, заебись. Ну, здорово. А, Брат, папу пропустите, а? Спасибо. Проходи, не задерживайся. Да, да, да. Ча, мне крестец дасть тут только.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 покуришь потом так еда вода у меня есть еще бы хлеба какого нибудь старого купить будет тебя вот а так вот. да и люди не особо лучше 47 кг Ничего, да. слушай отдавай а знаешь чё? Реально а что, а что реально а разгрузимся реально разгрузимся вот так вот все мне хватит блин Скара. вот честно вот это вот ненужное я выложу канавти пока оставлю взрывчатку оставлю пойду все равно на кордон там вот эти вот ненужные патроны оставлю тарейку одну может Шорах там или движняк стрёмный вот так я Спокойно высаживаешь рожок по сектору обстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь за укрытие на спину. там стал И мудрости рассказывают. Давай, короче, сейчас еще скажу за боеприпасами. Идеально в сторону кордона двину. Ну, еще загляну, может, как там тоже, может, на оленечку появится, интересно. Как Давай, все? патроны мои есть. Завоз был. А, так. Завоз вроде был. Так, ФМД, ФМД. Давай на все. все-таки на военную базу иду, знаете. <coughs> все, патронов мне вот точно вот хватит. Слушай, а у вот тебя там нету коксетов, да, на переносимый вес? Так, о, медицина мне прям вообще достаточно тут. Слушай, а я этот подобью, блин, БТР. Своим там веществом там, взрывчатым описание техники в усиле. Короче, давайте в сторону болота тогда еще двину. Через агропром. Да, да. Ну это, наверное, на следующую серию уже, да? Вот. Так что нам будет чем заняться. Тут пробежечка такая в сторону начальных локаций. Вот. Ну а вам всем спасибо, что смотрели. Ребят, надеюсь, лайк поставите, прожмете, подпишитесь на канал. Вот. Ссылочка на мод в описании. Вот. Все. Всем пока.